Доброго времени суток, дамы и господа. Каждый год в ноябре компания Blizzard радует нас уникальным событием, а именно годовщина World of Warcraft. На текущий момент будет 18-я годовщина, которая немножко сдвинута по датам. Сдвинута она с той целью, чтобы мы могли несколько бонусов скомбинировать для усиленной прокачки, а также... Годовщина WoW сдвинута для той цели, чтобы мы не могли использовать бонус на увеличение опыта и репутации при старте Dragonflight. Напомню, Dragonflight стартует в ночь с 28 на 29 ноября, а годовщина World of Warcraft 18 стартует 6 ноября и кончается 27 ноября. Что нас ждет на этой годовщине? Давайте поговорим о чем-то уникальном. Может ли нас что-то ждать? Скорее всего, нет. По той причине, что если мы рассмотрим годовщину 17 которая была в 2021 году, то там еще в апреле стало известно о том, что нас будет ждать особый робот, которого мы будем убивать ради получения маунта и игрушки. На текущий момент были какие-то новости о том, что на 18 годовщину будут какие-то уникальные события? По-моему, нет абсолютно никаких. Поэтому и, скорее всего, уникальных событий в целом никаких на 18 годовщине не будет. Дальше из приятного все-таки, что нас точно ждет на этой годовщине World of Warcraft. Очивочка, само собой, мы заходим в игру в период с 6 ноября вплоть до 27 ноября и получаем великое достижение просто за вход в игру. Окей, из полезного мы получаем баджик праздничный сверток, который будет увеличивать наш Получаемый опыт и репутацию на 18%. Это может быть полезно для прокачки каких-то там союзных раз, для ачивочек. Это можно использовать с целью того, чтобы подкачать какие-то репутации, ради того, чтобы сделать, например, парагон-сундучки, чтобы вылутать каких-либо маунтов. все таки бонус на репутацию работает абсолютно со всеми фракциями. А я напомню, что вот, например, Легионская Армия Света, Тут вообще три маунта падает, и пролутать всех трех, это действительно нужна большая удача. Либо просто нужно очень много репутации вливать. А под бонусом самое то. Также, если вы, например, играете за Альянс, и у вас нет ордынских игрушек с прогон сундуков у БФА, то, само собой, можно этим заняться. И наоборот, если вы играете там за Орду, а вам хочется альянсовские игрушечки пролутать — с парагон сундуков, то тоже как вариант можно этим позаниматься. В общем, контента для коллекционеров уйма. Вторая фаза припачи выходит 16 ноября, поэтому просто нужно дотерпеть. Просто фармим, кайфуем и наслаждаемся игрой. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!